Переселенка из Донецка Инна Бабенчук вместе с семьей оселилась в модульном містечку в 2015 году. Сначала платили за коммунальные услуги по 150 гривень из человека щемесяця, а нині – понад тисячу. Попри це, часть побутових приладов не працює, каже женщина. Она начала ломаться у нас уже через наверное, года три года, когда мы сюда въехали потому что людей много и часто там пользовались. Водонагреватели здесь на кухне, в первую очередь они полетели все. Машинки стиральные, то же самое, ремонт за свои деньги. Машинки в ужасном состоянии. Сушилки ни одна не работает на данный момент. Можно сказать, что живем благодаря тому, что... Что-то сами мы прикупили, что-то удалось починить, а еще через благотворительные фонды кто-то нам за то, что, как говорится, мы себя нормально ведем, наше общежитие. Купили печку великолепную и поставили, потому что комфортки у нас не работали ни одна. Людмила Покровська мешкає у першому модульному гуртожитку понад шесть років. Каже, тут прогнила підлога, та у двох місцях протікає дах. «В этом месте у нас оно протекает. Вот они даже эти. Вода, вот дождь прошел, оно протекает. Полы прогнили, и у нас люди, вес очень большой, получается люди больше 100 кг, и оно проваливается инвалидные были. В основном стали здесь проживать люди похилого века, инвалиды и многодетной семьей. 67 річна женщина говорит, жители этого гуртожитка самостоятельно закрыли подлогу дошками. Мы пытались самостоятельно сделать, но надо убирать здесь полностью, вырезать, то есть это строительная это мы не подсели. Людмила Покровська каже, з проханням відремонтувати приміщення модульного гуртожитку зверталася до комунального підприємства Наше місто. У 21-му ми зверталися для того, щоб нам відремонтували. І вони казали, що це за свій рахунок. Це наше місто казали. Аби прокоментувати ситуацію, що склалася у модульному гуртожитку, журналісти Суспільного звернулися до комунального підприємства Запоріж Ремсервіс, з яким 7 грудня 2022 року об'єднали комунальне підприємство Наше місто у Запоріж Ремсервісі попросили надіслати інформаційний запит до департаменту з управління житлово-комунальним господарством міської ради. Чекаємо на відповідь у визначений законом термін. Дар'я Пасічник, Артем Герасимов, Суспільне новини, Запоріжжя.